Добрый день, уважаемые друзья! Давайте сегодня поговорим на семейную тему, а именно с кем должен проживать ребенок после развода родителей. И вот, окончание эры матриархата в делах об определении места жительства ребенка. Интересы ребенка имеют определяющее значение при решении спора о месте проживания ребенка. Такое решение принял Верховный суд. Долгое время в судебной практике была присуща, как выразился судья Европейского суда по правам человека Карло Ранзони, презумпция в пользу матери в делах по уходу за ребенком. Национальные суды всегда исходили из того, что ребенок должен жить с матерью. Указанное могло быть опровергнуто лишь в случаях, когда существовали исключительные обстоятельства. С учетом указанного, украинские суды при решении вопросов по определению места жительства ребенка ограничивались установлением наличия или отсутствия таких исключительных обстоятельств, не исследуя при этом наличие всех непредвиденных обстоятельств, которые могли бы касаться решения спорного вопроса. Зато в международном праве всегда применяется принцип наилучших интересов ребенка. То есть во всех решениях, касающихся детей, их наилучшие интересы должны иметь первостепенное значение. Европейский суд неоднократно повторял, что родители должны иметь равные права в спорах о содержании детей, а интересы ребенка в зависимости от их характера и серьезности могут превышать интересы родителей. Современная судебная практика при разрешении дел, в частности об определении места жительства ребенка, наконец начинает руководствоваться прежде всего интересами ребенка и даже учитывать пожелания самого ребенка. Например, по делу номер 215-4452-16, Верховный суд пришел к выводу, что проживание несовершеннолетнего сына с отцом будет отвечать наилучшему обеспечению его интересов. С судами первой и операционной инстанции, с выводами которых согласился Верховный суд, было установлено, что отец пользуется у несовершеннолетнего сына уважением и авторитетом. судами также было учтено, что мальчик проявил благосклонность к отцу, объявив, что мать любит, но не хочет проживать, но хочет проживать с отцом. Прислушиваются его мысли. Данное дело интересно тем, что при определении места жительства ребенка судами было учтено прежде всего пожелание ребенка проживать вместе с отцом. Даже с учетом того, что как отец, так и мать ребенка должным образом относятся к выполнению своих родительских обязанностей, положительно характеризуются в быту и на работе, не злоупотребляют спиртными напитками, или наркотическими средствами. С постановлением суда можно ознакомиться по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Друзья, если вам нужна помощь адвоката в подобных делах, вы всегда можете обратиться ко мне способами, указанными в описании к видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк. До скорых встреч на канале.